В этом уроке мы с вами научимся привлекать органический охват на свои страницы. Для начала возьмем соцсеть Контакт. Что вообще такое органический охват? Это люди, живые люди, не боты там, не накрутки, а реальные люди, которые будут отвлекаться. Пойдем по порядку. Будем использовать методы партизанского маркетинга. Ну, с самого простого начнем. Смотрите. Здесь вот у вас тут функция «Новость». Нажимаем. Вот есть люди. Вот самое главное, смотрите, когда выложен был пост в 2 часа назад. То есть активная аудитория. Вот, допустим, есть человек, мы этому человеку можем написать, можем лайкнуть, а можем комментарий поставить какой-нибудь. Ну я обычно ставлю так, допустим, поставим. Вот. Идем дальше. Вот, допустим, тоже ставим. Кстати, вот еще фишка одна. Мы с вами, когда э -э, я, допустим, так интересно. И вот у нас есть. Так, думаю, так вот. Также можете лайки, но лайки лучше экономить на своих друзей, чтобы друзей привлекать так. Дальше идем. Вот если лайкать по комментариям идти, это где-то, грубо говоря, в час 20 лайков ставите, отдыхаете, потом опять лайкайте. То есть смотрите, допустим, я прохожу вот так, а что происходит? Эти люди, когда увидят они, 8-6-7 минут, 6 минут 7, они пойдут э, на вашу страницу, и у вас должен быть уже пост закрепленный, то есть первым в закрепе стоять, э, чтобы он наткнулся на него, что-то заинтересует, и он, соответственно, Мог какие-то действия сделать. Так, дальше идем. Вот можете... Почему-то у меня кнопка не будет. Я на другой странице покажу. Там есть ряд преимуществ всяких. Сейчас пока на это покажу. Так, так, так, так, так, так. Смотрите, вот. Допустим, идем, идем, идем, идем. Это эффективные инструменты для ведения бизнеса. Тут целевая аудитория собирается. Тут... Так. Можете выборочно делать. Так. Дальше идем. Тут, кстати, вот еще тоже целевая аудитория, то есть люди, вот нажимаете, допустим, видите, 11 января, нам надо 13 января. Смотрим. Вот сегодня. Вот, тоже можете нажать. Если кто мышкой работает, колесика нажимаете. Если мышкой не работаете, правая кнопка мышки открыть ссылка в новой вкладке и у вас открываются эти ссылки, то есть странички людей живых. Вот. Но тут могут и боты лайкать, а вот тут скорее всего боты не смогут ничего делать, потому что это комментарии хотя сейчас сервисов много всяких разных, они тоже заточены под этим. Вот загружается тут допустим можете прийти к нему также у него на страничке посмотреть вчера там вот допустим вот опять же можете тут тоже целевую аудиторию по выбирать можете комментарий лайкнуть какой-нибудь можете его аватарку лайкнуть самое главное знать э, лимиты сколько лайков опять же берем ну, Вводите в Google, смотрите поисковики поисковике лимиты ВК. Там все показано. Так, дальше идем. Ну, я лайкать не буду, я а просто показываю. Смотрите. У нас мы создавали с вами бизнес-страницу. Чего она нам нужна была? Во-первых, она нужна для работы, для рекламы. И еще нужно нам для для этого раз покажу да, новости допустим ищем где можно комментировать вот допустим берем вы когда вот тут комментировать будете у вас могут в черный список внести заблокировать комментарии нельзя будет ставить. У вас есть вот такая вот стрелочка. Вы нажимаете на нее, и вы можете выбрать свою бизнес-страницу и отправить. Когда человек увидит э, ваше это, кстати, за, за, э, название вашей бизнес-страницы, должно интересно быть, чтобы человек, он читает, ага, имя, фамилия, что-то бизнес интернете, он может нажать и перейти к вам на туда. На страницу почитать вашу и так далее Чита еще не сделалось там 7 дней дается на это чтобы она вот эта стрелочка появилась 7 дней или там что только в этом и еще по-моему там 150 друзей должно быть минимум стоять не знаю почему у меня вот здесь нету хотя у меня 169 тут друзей нет тут, могу понять, ну я сейчас Вот лайки тут, лайки, еще лайки, ещё лайки. Почему то вот, тут стрелочки нет, тут должна стрелочка появиться. Это на там на настройках, надо что-то делать. Ну вот в этом видно. В аккаунте, то есть появляется стрелочка. Также как быстро пролайкать друзей. Нажимаете друзья? Друзья онлайн. Есть также сервисы, которые лайкают сами там. Вообще. Это лишнее мы все позакрываем. Мне не мешалось. Так, вот, нам нужны друзья онлайн. Отлистываем вниз. Ну, где они там? Нажимаем вот, ну, вот кошки какие-то, их вообще, чтобы удалять из друзей, надо. Вот, нажимаем, вот тут лупа есть, нажимаете и лайк ставите. Также можно, опять же, несколько окошек на открывать и будут выходить их фотографии. Он долго загружается. Сейчас она загрузится. Ну вот у нее фотографии у этой женщины. Можете перейти. Короче, поняли, как это делаться? А, так, что-то у меня компьютер виснет. Это не остается. Лез тебя... другая. Так, тут мы нажимаем "Друзья" опять, "Друзья онлайн", и смотрим. Ну, вот, короче, получается почему-то страницы не срабатывают. Ну вот. Можете также на фотографии перелистнуть, пролайкать несколько фоток. Кстати, еще фишка такая, смотрите. Нажимаете когда на эту. Вот у меня тут уже пролайка. Нажимаете вот на эту, ставите лайк, нам нужны люди, а не какие-то там вымышленные персонажи, лайк, также можно поделиться, но лучше что-то не делать. Что еще можно сделать с фотографией? Тоже лучше не делать это. А, так. У не тут, тут закрытая эта штука. Это можно закреплять э, свою фамилию. Но лучше не делать, у нее ее фотография на вашей странице должна будет появиться. Вот так вот нажимаете, лайкаете. Моему, лайков там 500 в сутки можно. Я не беру сразу все 500, а вот именно по порядку. И вот такие вот штуки делать. Также что еще можно сделать? Заходим в сообщество. Нажимаем. Ну, так, заработать в как правило, комментариев Нам нужно такое сообщество, которое, допустим, вот есть группа pr Добавь друзья, вам там, просто там пишите, добавь друзья, они там добавляются. Но тут нужно читать э, условия. Вот. Потому что это может быть как реклама. Вас могут э, пожаловаться и заблокировать. Тут тоже внимательно нужно быть. Вот эти 6 секунд назад, добавь друзья. Вы можете также перейти, лайкнуть. Также можно как еще вот целевую аудиторию его найти как нажимаете участники, нажимаете, так, выбираете страну, выбираете по какому городу, допустим Петербург, берем возраст 27-45 5 женских, допустим, и сейчас на сайте. И вот у вас всего 47 получилось. Убирайте Вы адекватных людей для себя. Смотрите. Вот, тут, вот это. Допустим, также можно лайк Не добавляйте в друзья. Можете добавлять, допустим, 20 друзей в день и все. Не сразу 20, 10 один раз, 10 там, через некоторое время, другой Так, лимит там 50, по-моему, друзей. Вот. Ну и вот так таким макаром делаем. Также можно на страничке тут посмотреть лайкнуть ну, где-нибудь то есть протисть э, вот кто-то видите прислал личное сообщение откликаются короче сообщество нажимаем опять сообщество так поиск сообществ бизнес клуб для нее ну, тут пишем тематику допустим 6, вот, 2, можно вот такая, можно подписаться, так, и смотрим, вот комментарий смотрим, 25 вот минут 1, вот тут мы оставляем комментарий, интересно. Можете, кстати, ошибки делать, вас будут поправлять контурах. Почему-то это не работает. Интересно, почему. И какой-нибудь Этот пост будет проталкиваться вверх, а люди, которые написали вот эту 26 минут, они прочитают ваш коммент. Но это нужно делать с бизнес страницы лучше, чтобы люди переходили, читали вот. Давайте вот здесь сделаем. сейчас это резко. Так. Да. тут комментариев мало ищем, где больше комментариев и просмотров. Вот час назад было три всего. Видите, мало. мало. Очень мало. Скорее всего, рекламный пустой. А, органики тут нет. Так, шестой природа. Давайте вот, вот этот. Очень интересный факт. Спасибо. И вот тут вы берете и вот эту ставите. Вот. И вот эти люди они увидят, ну, видят, что что-то там произошло. Также тут можно сделать, можно этому ответить, на этому очень много. Вот, да, так бывает. Ну, вот так делаете. Также можете лайк поставить лайк like, комментарий не надо. то есть и вот такую работу проделывать вот вчера не рекомендую там потому что они возможно не прочитают а, дальше идем дальше дальше дальше дальше так Что мы сделали. Смотрели. А, вот, допустим, да, смотрите. А, вот у вас есть страничка ваша. Вы можете взять, допустим, отметить человека. Я отмечаю, допустим, сейчас у себя -то. Вот у себя устремлю. Вот. А, я вот видите, запретил. Нельзя. То есть многие ставят, а многие не ставят. Ну, кто-то не ставит. То есть это тоже можно делать. Но не злоупотреблять. Вот таким макаром. Также можно, если вас ну, положительно. Как а, еще есть тип одного этого нажимаем новости и тут есть история открываем истории друзья хочу сегодня и тут есть сообщение никто на сообщение оставить... не отвечает и не ну вернее отвечает но не отзывы и начинаем тут тоже и к вам будут приходить, ну где вот написано сообщение, вот, вам будут приходить, вот тут вот, видите кнопки. Просто лайки. Можете написать. Хотя никто не читает, эти stories. Это просто для рекрутинга В основном. Мало кто читает. А вот реакцию смотрят. И вот так делают. Вот видите, закрыто. Сейчас, кстати, еще покажу, как э, делать. это. Вот это Что у нас это? детский мир Просто привлекайте на свою страничку внимание. Вот мы пролайкали. Если у вас две страницы, можете на другую и так же делать. Да, дайте запись. Ну, так делаете. Так вот люди начинают. Они, когда э, сообщения должны пойти, они отправляют вам там спасибо, там еще что-то. То есть или спрашивают, и они сразу идут вам на стенку смотреть чем человек занимается. И не ленимся, так делаем. Вот такая вот работа, в принципе. Сейчас сложного тут не вижу. Да, у вас прежде чем вот это делать, нужно, чтобы у вас был этот пост крепи стоял, правильно оформлен. Вот так делаем. Ну, тут можно многое так расстать, смотреть? Просто привлекаем внимание. Может, что-нибудь написать? Да ладно, не суть. Так, дальше идем. Так, вот смотрите. Вот стикеры, стикеры, стикеры, стикеры, потом пойдут э, ответы. Естественно, человек прочитает, ну, увидит ответ и пойдет на стрим. Тут просмотры пойдут просто. Увидите, на, возможно, на пост на ваш реагирует, э, возможно, на ссылку нажмет, возможно, на группу там зайдет, еще куда-то. То есть э, просто привлекайте внимание. Вот, э, в принципе, еще способы есть. Не знаю, мне почему-то Нет сопряжения В WhatsApp есть тема одна тоже интересная. Сейчас мы его сопряжем. Э, пока сопрягается, пускай. Так. Ну а тут присоединяйтесь к нам, так далее, и, прочь, и тому подобное. А, вот так ни в коем случае свое не предлагайте, просто можете написать, зайдите на, к нам ко мне на страницу, возможно, себе что-то полезное будет. То есть, но ну, не надо э, ссылки разбрасывать, это нельзя делать. Могут пожаловаться и заблокировать. Кстати, пост вот видите направление обычно читается сверху вниз почему и нет ни просмотров ничего а если бы девушка она показывала пальцем вниз то это был бы заголовок под текст какой-то сама суть и направление на главный текст вниз и человек бы дочитывал естественно он бы дальше шел ну, на странице, я имею в виду, направление всегда должно ну, он указывает, потому что человек читает, если его не заинтересовало, он не сюда. Ну, тут просто коротенько сделано. Все. Вот это он на вас показывает. Вот это правильно сделано. К вам обращается. Это тоже вид рекрутинга идет. Вот тут целевая аудитория. Пожалуйста. Я не понял, о что... чем. Так, сейчас. Ну то у меня сопряжения нет. три попытку. Ну а так это работает. В принципе. Так, что еще показать? там грузится. История. Можно выложить историю. С компьютера делаться. Вот смотрите. Я буду выкладывать историю. Наверное, вот, да. Сейчас покажу вам несколько видов. Смотрите, нажимаем история. Тут пройди, Нет. вот пройдите вопрос. Лучше знаете, как написать. Считайте. Считайте. Или вы... Это главное. Так. Да, вот у меня вот цепь. Так. Смотрите дальше. Тут выбираете... Ну, либо классик, либо вот тут можете так сделать. Я два вида покажу, даже не два, а... добавить надпись, можете еще добавить, можете добавлять. Я не буду говорить. Смайлики. Вот, собственно. Вот такой может быть тему поменять какой-нибудь и нажимаем опубликовать на этот способ он не очень э, действенный сейчас объясню почему и что мы будем предпринимать смотрите вот я пост Тут только есть поделиться, тут больше ничего нет. А, а тут вот есть... Друзья, uh, хочу история. сегодня оставить ваше сообщение. Uh, открыть запись. Вот такие кнопочки. Как их сделать? Сейчас объясню. Для начала мы уделим эту историю... Да, наверное, мы все-таки удалим. Так. До начала нам надо шаблон подогнать. Опять шаблоны подгоняются в канва и смотрим размер сторис. Можно в канва, можно сейчас еще покажу, как из группы делать. Так, размеры для оформления, правильные размеры, так. Mm -hmm. как должен вот опять же все обращаемся к этому видео. Нет, для есть. Можете редактор использовать с телефона. Тоже есть, допустим, приложение PixArt есть. Можете найти в Google Play или App Store, там есть тоже. Вот размер фото для подходящих для Stories. Вот, сторис в Контакте должны быть вертикальными, и в случае, если они горизонтальны, то автоматически будут обрезаны. Понятно. Понятно. Размер фото подходящий? 1080 на 1920. Также вот тут есть, наверное, тоже можно поискать готовые уже шаблоны. Истории. А вот. Есть готовые уже вот макеты. Ну мы будем создавать. Размер stories 1080, на 1920. Загружаем в суббонк макет. Вот он у вас макетик появился. Нам нужно с книгами что-то связано. Давайте... здесь мы наверное убираем элемент для тут мы пишем как вы здесь. Надо сторис подобрать, что. Как вы относитесь? А как вы? А. Как вы относитесь к этому? Так, шрифт. Тут мы выбираем. Красивенький. Так. Тут мы выбираем... Так можно делать? Можно. Вот поиграться может. Вот. Дальше. Но ну, это статическая картинка будет. Есть динамические картинки. Так. И сделаем вот такую штучку, чтобы привлекала внимание. Так. элементы, у нас тут где-то кисточка, вот у меня кисточка. А, <смех> у меня же в белом там. Я не понял. А, так это мы сделали интернет да потом смайлик сюда поставлю. так креативить надо тут тоже опять же можете так создавать себе там разных и уже использовать давайте сделаем лучше белое на черном делать Давай так и ставим и нужно направление стрелочки здесь опять стрелки убираем стрелки бесплатные Тут есть платные стрелки, есть бесплатные. Берем стрелку. Тут Дайте знаете, повезло. так нет. Короче, тут нужно стрелку сейчас поставить. Дайте знаете, какую поставить. тут Тоже не пойдет. Ладно, тут не будем это делать. Оставим вот так. Нажимаем скачать. Ага, видите, премиум изображение. Не Оплачивать надо. Не будем оплачивать. Будем делать другое. не посмотрел. Мы бесплатные, методы Вот он. любой фон можно выбрать. Креативить, короче. Давайте да, как его поместить сюда, также поместить. Вот. И, естественно,